всем привет когда только начинаешь работать с YouTube, довольно быстро понимаешь что большое число софта программ и интересных вещей к сожалению не рассчитано на русскоговорящую аудиторию и не очень понятно чем стоит пользоваться чем не стоит Ну вот у меня в списке есть около 30 разных программ и приложений которые я хотел как-то опробовать что-то о них узнать и вам про них рассказать Многие из них на поверку оказались мусором, но нашел я довольно полезную штуку. Но она у меня вызывает очень смешанные эмоции, поэтому я вам сейчас подробно про это все и расскажу. Итак, когда работаешь с YouTube, возникает такой логичный вопрос. Где же мне взять ключевые слова? Если вам непонятно, что такое ключевые слова, то по ссылке в описании и вот сейчас на экране есть видео. Оно вам очень поможет, я рекомендую его сначала посмотреть. Если вы поняли, что ключевые слова – это то, что вам нужно, вы, наверное, уже знаете, что такое Wordstat Яндекса, Google Trends или там Мутаген. Это все здорово, но возникает проблема. Давайте введем какой-нибудь серьезный мужской ключ, например, Ford Focus. Боже мой, что-то у меня, секундочку. Ford Focus мы введем. Сколько его вводят в Яндексе, мы узнаем с помощью Мутагена. А сколько вводят на YouTube, мы, по идее, могли бы узнать с помощью вот этой программы, но она платная. Вот. Но я думаю, что дураку понятно, что есть отличия да, в количестве запросов в Яндексе. В Яндексе их просто по голому ключу 6,5 и с хвостами, соответственно, их 101 тысяча. Я думаю, что на YouTube Ford Focus вводят меньше. И вот этот сервис его tool он позволяет узнать именно сколько вводят на YouTube. но не буду тянуть кота за яйца у меня конечно есть платная версия я вам покажу сейчас сколько вводят ford fox и я думаю что там будет число не такое же как в яндексе то есть по большому счету когда дается рекомендации оценивать запросы по яндексу это конечно очень здорово это конечно очень интересно но это не очень соответствует действительности, потому что на YouTube Ford Focus вводят очень много. Это связано, вероятно, с тем, что этот запрос еще и в данном случае не имеет региональной привязки. И, соответственно, вводят ну на английском тоже миллион млн. То есть, ну, как бы говорить о том, что тут идет разбивка цифр, это как бы мягко сказано. да? Но запрос все-таки такой зарубежный. Давайте какой-то чисто российский запрос, такой, ну, я не знаю, какой-то чисто такой российский запрос... Такой вот какой-нибудь запрос. Уринотерапия давайте введем. Ну вот хочу ввести, да, хочу. Могу себе, позвольте, введу. Он на русском языке, понятно, что иностранцы так не вводят. Хотя у нас, смотрите, стоит Russian и русский. Но я что-то не очень верю в то, что Ford Focus он для России посчитал посчитал миллион Стоит Россия русский, да. Уринотерапию, собственно, вводят 800 на Ютубе. И.. Сейчас мы узнаем статистику по Яндексу. Я надеюсь, что мутаген все-таки загрузит, он иногда долго грузит. Давайте, пока он грузит, да, о чем мы с вами поговорим? Чем хорош этот сервис, Keyword Tool? Ну, те, кто разбирается, уже поняли, что это офигенно здорово иметь ключи с YouTube. Проверка не удалась. Офигенно здорово иметь ключи с YouTube, а не ключи с Яндекса, потому что это сильно отличается. Я не буду сейчас вам рекламировать эту программу, показывать сайт чем хорош чем хорош этот сервис да я надеюсь сейчас загрузить туринотерапию вводит 1400 по точной фразе в сравнении с 800. то есть как понимаете если вы пользуетесь там вордстатом Яндексом, мутагеном да для того чтобы выбирать поисковые запросы это прикольно но это немножко не про youtube вот эта штука есть мнение что эта штука про youtube дает вам более точную информацию но того либо это значит очень мало будет насколько я понимаю то есть вещь хорошая, вещь уникальная, я такого, честно говоря, не видал. Но, как во всем хорошем, есть проблема, блин. И проблема довольно серьезная. Проблема связана с тем, что вот это все красота и многообразие оно возможно только за бабки. Потому что в бесплатной версии, если мы введем какой-нибудь запрос ну, я не знаю, давайте введем запрос, код. Неважно какой запрос. Он нам не даст цифры, и он даст просто вот, ну, есть вот такие запросы в YouTube, он нам скажет, а вот хотите больше, да, ну тогда, собственно, здравствуйте, покупайте полную версию. И полная версия, вот на мой вкус, опять же, с российскими текущими реалиями, с бюджетами, та та та та, -та она стоит 88 э, вечно-зеленых. Это у нас на 70, это получается 6160 рублей в месяц. Ну, чисто на мой вкус это довольно дорого. Правда, я купил себе версию немножко более простую. У меня Pro Basic версия, да, это такой середняк, крепкий. И что хорошо в Pro Basic, да, это 68 долларов на 70. Это 4 это 5 тысяч рублей в месяц. 5 рублей в месяц это, как вы понимаете, 60 тысяч рублей в год почти. Ну и и же с ними довольно много. На мой взгляд, 60 тысяч рублей в год много. Но чем хорошо позволяет экспортировать в экселевские таблички. Чтобы у вас был пример, я в описании там кинул пример таблички такой. То есть прям все супер круто. Прям запросы. Ну, ребят, ну, ну это, это прям вот, вот честно, я в восторге. Но даже у нас как-то не очень это все окупается. Вот, потому что, ну, хотя и клиентские каналы и свои, но 5000 в месяц как-то вот что-то, не знаю, жаба поддавливает. Может быть вы знаете какой-то аналог, или я рассматриваю вариант, может быть, пользоваться с кем-то там на двоих, на троих. Вот я продумываю, потому что, ну, как-то дорого. Хотя, с другой стороны, мы же держим вебинарную комнату, тоже за такие бабки. Ну, в общем, не знаю. Как бы. Я все-таки да, не про не про деньги сейчас, а про то, насколько это полезная вещь. Это офигенно полезная вещь, ребят. Но куча ключей, причем с реально количеством запросов в Ютубе, в русском это очень дорого стоит. Пожалуй, это хорошая программа, особенно если занимаетесь серыми каналами. Ну, не программа, сервис, да, я просто говорю программа, потому что я стар старпер вы же знаете. Хорошая вещь, но за такие бабки, не знаю. Так вот, к чему это я? Во-первых, скажите, как вам эта штука, нравится, не нравится. Во-вторых, если вам нужны какие-то ключи, я в одном из следующих роликов их дам. Просто напишите, нужны ключи такие-то, я вам, например, там, по Майнкрафту могу там, дать, там еще почему-то. Пока у меня эта программа есть, потому что я месяц платила, дальше пока в раздумьях. Ну я считаю, что вещь достойная. Вещь интересная. Стоит ли вам ее покупать? Ну это как бы уже ваш выбор, я тут не властен. Если вас заинтересовала вот такая зелененькая фигня, она кстати бесплатная, то по ссылке в описании на нее ссылка есть. Но она дает по Яндексу, не по Ютубу. Такие дела. Напишите кстати, в комментариях, если вам интересен обзор разных вот таких ютубовских сервисов, фишек, потому что их очень много, мало кто про них знает, это все вот приходится вот так вот, и, и вот так вот, и вот так вот. В принципе, есть желание больше этим заниматься, больше об этом узнавать. Спасибо, что смотрели, удачи вам!